добрый день с вами доосские техники и мастер-шау я сегодня хочу поговорить с вами о том что сегодня беспокоит весь мир весь мир беспокоит здоровье долголетие счастье радость и люди обращают внимание на разные техники практики и мы представляем боевые искусства и боевые искусства сегодня могут выглядеть совсем другой плоскости Люди, когда называют слово боевое искусство, у них представление о каких-то техниках, ударах, каких-то соревнованиях, медалях. Но оказывается, что боевое искусство ⁇ это может быть еще серьезные оздоровительные практики. И вот даосские техники позволяют вам очень просто, легко за очень короткий период времени восстановить в себе все системы, работу всех жизненно важных органов без всяких сложных каких-то упражнений, нужно прыгать, скакать, отжиматься. Самое главное — понимать методику. В методику ходят правильное движение, дыхание и работа сознанием. Комплект — три в одном. Методик много, они направлены на разные э, задачи. И это может быть и работа с иммунной системой, нервной системой, кровеносной системой, дыхательной системой. Самое важное, что есть знания, вековые знания, которые нам передали мастера, монахи, различных школ, техник. И сегодня нам доступны эти древнейшие знания. Все очень просто, все очень легко, все доступно, не нужно бояться до любого, любого уровня подготовленности. Это могут быть дети 4 лет, это могут пенсионеры 90 лет, это могут быть женщины, не обязательно быть как бы, для этого специальную какую-то подготовку. Пришли, встали, начинаете сразу делать гимнастику, и практически одна недели две и вы имеете уже результат. Что делают даосские техники? Даосские техники позволяют а, отпустить ум, то есть позволяют с помощью специальных техник, специальных упражнений, связанных с дыхательной системой, с медитациями, медитации не нужно бояться, это техники удержания внимания в каких-то а, зонах, местах, каких-то состояниях. Благодаря этому позволяет наш ум а, успокоиться, чтобы он а, не суетился, не бегал, чтобы стрессовая ситуация, а, так сказать, была у вас под контролем. И благодаря этому человек включает вот эти все системы, и благодаря этому а, так как перекат работает и включается обогреватели внутренние, еще такое понятие есть три обогревателя. То есть наше тело а, чувствует себя хорошо. Когда мы чувствуем себя хорошо? Мы чувствуем себя хорошо тогда, когда нам тепло, уютно, светло. Если, например, нам холодно, мы замерзли, то мы себя чувствуем некомфортно, медленно. Как люди обычно восстанавливают тепло в теле? Они едут на юг отдыхать, загорают, отдыхают, расслабляются, после этого приезжают и уже заново начинают работать. Так вот, есть техники, упражнения, которые даосы придумали тысячелетиями, соединяя всякие практики и ища вот эти ключевые моменты в теле человека, когда мы можем не спеша, даже находясь там в Беларуси или на Севере, восстановить тепло внутренних органов, и таким образом восстановить здоровье. Я попытался сейчас в двух словах объяснить, что ничего сложного нету, все уже проверено временем и практиками, и человек способен без всяких медикаментозных средств, без всяких каких-то препаратов, без каких-то приспособлений сам себя восстанавливать. Получается, как бы мы сам себе доктор. Если человек имеет здоровье, если у него спокойствие внутри, то есть сердце спокойно, он спокоен, он хорошо себя чувствует, то у него наступает следующая фаза ⁇ радость и счастье. То есть радость, счастье, здоровье ⁇ это является ключевыми моментами в даосских практиках, которые мы предлагаем. Когда это все у нас соединено, то у нас и семья, и работа, и все в радость. И тогда это приносит нам удачу. Я бы хотел, чтобы вы попробовали, посмотрели, пришли в наши классы, дотронулись до этого искусства древнего. Практически на первом же занятии мы простыми движениями пытаемся вам сразу показать, как это работает. Как это можно услышать? С помощью методик, которые мы предлагаем, вы на первом же занятии слышите какие-то ощущения, где-то холод, где-то покалывание, где-то мурашки побежали, вдруг на спине или там на руках стало тепло, и вы понимаете, что это работает. Тренер говорит, дышите так, стойте вот так, сделайте такое движение, и тут у вас вдруг по рукам побежали какие-то мурашки. Он объясняет, это работает сердце, это печень, здесь иммунная система включилась, здесь нервная система. И когда вы ощущаете вживую, как это все соединяется, вы понимаете, что ну да, работает, это что-то такое, что я чуть-чуть почувствовал, как бы притронулся. Мы рады вам всем, открыты, и поэтому сегодня даосские практики для мира очень доступны. Если взять, например, это даже прошлый век, не говоря уже 200-300-400 лет назад, эти техники существовали только в закрытом виде, только на юге Китая, провинция Гуанчжоу, монастырь Лафушон. Только императоры Китая и приближенные к нему имели право прикоснуться к этим тайным, секретным, интересным, таким та, знанием, потому что они позволяли быстро восстанавливаться и иметь, как сказать, на Востоке говорили пилюлю бессмертия, то есть долголетия. Мастера жили по 250 лет, да, это не фантастика, можно так сказать, почитай даже Википедия о таких мастерах. А все это несложно, человек на самом деле самодостаточный, и он может... Э так сказать, если у него есть задача и цель жить до бесконечности. Вопрос: для чего, с какой целью и какие он выполняет задачи, но сегодня мы дарим технику вам, всем, кто нас слушает, и открытые для того, чтобы вы начали знакомиться, меняться, меняться во всем, меняться в теле, меняться в сознании, меняться в отношениях, быть доступными и основным Основным ключевым моментом в этих техниках является концепция любви. И даже э, нанося удар, как у нас говорится на занятиях, вы передаете свою любовь своему партнеру. Что это такое? Как это я ударил и передал любовь? Это все объясняется на занятиях. Это философия, это именно э, знания, которые мы пытаемся людям преподнести, потому что… Мы считаем, что на сегодняшний день люди живут как бы больше по концепции борьбы, добра, зла, соревнований, медали. Мы не думаем, что это такой путь развития человечества. Мы считаем, что путь любви, добра, счастья, радости — это именно тот путь, по которому должно в будущем развиваться все человечество. Я хочу уделить внимание еще тому моменту, что техники даосские, мы называем это Конфу и вучи, они не только для залов, не только для каких-то соревновательных или каких-то оздоровительных практик. Это техники, которые открывают вам возможность стать счастливым в семье, на работе, с друзьями, потому что в них заложена философия. То есть это правильное отношение к людям, к миру, к близким, к природе, к деревьям, к животным. Это все закложено в философии кунг-фу вучи. Если коснуться чуть-чуть, что такое вучи, вучи — это вселенная, это космос. Вучи переводится без границ, не имеющая границ. Вот то, что здесь находится воздух это вучи, космос звезды это вучи. Все, что нас окружает это вучи. это, это слово здоровских техник, может кто-то в других практиках или йоги или еще другие мастера будут по-другому называть, но понятие одно и то же. То есть все что нас окружает, это есть мы. Я и природа мы одно целое. и мы есть вучи и то, что рядом находится вучи, но понимать это не значит осознавать, важно открыть сознание, стать осознанным и стать осознанным сознанием, о чем это я говорю, о том, что нужно имея техники телесные, телесные, какие-то движения, какие-то практики, какие-то определенные па, которые связаны с дыханием и, мышлением, открыть свое сознание, чтобы ощущать себя изнутри. Если мы из себя из, изнутри ощущаем и понимаем, кто я, я, мое предназначение, то я понимаю все, что меня окружает. Это может быть очень тонко тонкофилософски, и, может быть, не каждый понимает, о чем я хочу сказать, но мне хочется передать изнутри свое сердце, что а, наши желание дать людям вам через тело то чтобы вы поняли кто вы и для чего живете для чего нужна вам эта вся гимнастика занимаясь гимнастикой вы познаете себя познавая себя вы понимаете свою задачу предназначение это позволяет вам двигаться дальше вы знаете кто вы врач преподаватель слесарь и вам проще Тогда вы двигаетесь, и мир кругом вас меняется. Получается, как будто бы вы центр вселенной, вы понимаете вообще, для чего вы живете. Это очень важный момент такой философский. Многие спрашивают, за какой период я смогу это все понять. Вы знаете, я вам скажу, что после первого же занятия вы начинаете уже изменяться. У меня на занятиях даже после первого занятия люди идут не в сторону двери, а в сторону окна. О, а, то дверь там. То есть у них сознание перевернулось, и они забывают, куда они заходили. В эту сторону или в эту заходили. Потому что во время занятия мы пытаемся отключить ум. То есть мы пытаемся как бы его развернуть. Время теряется. Занятие идет 2 часа, человеку кажется, что прошло 15 минут. Потому что практика построена таким образом, чтобы мы не думали. Мы очень много думаем, мы мыслим, мы живем от ума. От ума живем, и муз перегружен. Он не отдыхает. Когда ему отдохнуть? Ему можно отдыхать во время занятий. Как это сделать? Сконцентрировать свое внимание, например, на дыхании. Когда внимание на дыхание, это уже медитация. Я сейчас стою, что-то делаю, но в данный момент я нахожусь в медитации, потому что мое внимание находится на каких-то связях, на каких-то сухожилиях. И в это время у меня ум отдыхает. Вы занимаетесь гимнастикой и отдыхаете одновременно. Вот это классно. Потому что люди приходят на занятия поработать, поджиматься, попотеть, Фу, хорошо позаниматься. А что это так необходимо? Да мы в течение дня так напрягаемся. Да я на огороде лучше поработаю и понапрягаюсь. нам нужно приходить в зал отдыхать. И отдыхать не только телом, а еще отдыхать умом, чтобы ум перезагружался, как компьютер. Включили-выключили, перезагрузили. О, лучше понимаю. Вот это очень важный момент в даосских практиках. Практически через три месяца, ну у нас такая статистика, Люди включаются в процесс, в понимание методики, и они начинают изменять свое тело. Там болело, там болело, спина болела, колени болели. Пришел с этим, через три месяца практически уже все уже прекрасно себя чувствуют. Ну, спрашивают, сколько времени занимает эта методика. Мы говорим от трех до шести месяцев. Через шесть месяцев у вас практически ничего не болит. Если мастер хочет, он может за одну-две недели вас полностью восстановить под специальной программе, То есть есть же групповые занятия, а есть персональные занятия. Поэтому нет предела совершенства. Самое главное, что есть в руках методики. И мы вас приглашаем в эти методики, чтобы вы поняли, что есть возможность измениться и стать лучше измениться не только физически, не только подкачать мышечный корсет, а укрепить связки, сухожилия, выстроить скелет, поменять сознание, поменять отношение к людям, мировоззрение поменять. И это, возможно, во многом поменяет практически вашу полностью жизнь. Я желаю вам этого. Занятие конфу и вучи позволяет вам даже изменить свое отношение, видение и все, что вас окружает. В семье, в работе, в бизнесе, в учебе. Это кажется странным. Я занимаюсь гимнастикой, я делаю какие-то упражнения, я какие-то делаю движения, но у меня мозг работает лучше, я лучше вижу, лучше понимаю, лучше осознаю. Это все дает вам результат на то, чтобы у вас во всех ваших областях, в которых вы находитесь в социуме, менялось отношение, и вы менялись, и все кругом вас тогда меняется. Если вы это поймете, вы будете успешным. Занятие конфу фу в учи в спортивном зале позволяет вас изменить там, где вы находитесь в естественной среде. Это очень важно. Вам даже не обязательно приходить в спортивный зал. Для занятий необходимо один квадратный метр. Мы на занятиях не сдвигаемся с места. Мы стоим на месте и делаем специальные движения без всяких тренажеров, без всяких каких-то приспособлений. Просто движение руками. Двигается рука, эта мышца напряжена, это расслаблено. Сознание у меня в руке. Думаете, вдыхаете сюда. То есть очень просто, очень легко. То есть достаточно просто попробовать. То есть у меня в данный момент здесь жестко, здесь мягко, осознание а у меня находится там. И это несложно. Несложно, если вы это захотите. Занимайтесь дома, занимайтесь в любом месте. Можно встать. В поезде, можно в лифте, можно в доме, можно на рабочем месте, сидите за компьютером. Упражнения для суставов, атриуматизма, для шейных позвонков, для поясничного отдела, даже не сходя с места. Для лежачих, для сидячих, для больных, для тех, которые после травм, реабилитация, для восстановления. Кунг-фу позволяет сделать для всех какие-то техники. Это доступно. Это легко, ничего сложного нет. Посмотрите, что я делаю. Вот я делаю простое упражнение. Это для нормализации нервной системы, это для улучшения работы, связок сухожилия в области запястья и локтя. Это, ему, это нервная система, это иммунная система. Если я подключаю сознание, и в данный момент я еще нахожусь в определенной области, я еще решаю вопросы с перикартом. Это включает мне дополнительную энергию. То есть очень простые упражнения, которые не нужно там отжаться, попрыгать, там сальто сделать. Это позволяет любому возрасту, в любом месте заниматься этой простой техникой. Техника, которую мы преподаем, называется «хонгия». Хон «Хонгия» «Хон «Хон — это переводится «красная семья». семья». В названии присутствует слово «семья». Это техника для семьи. Папа, мама, ребенок, 4 годика, дедушка, 80 лет. Все делают одни и те же упражнения. Любой возраст. Просто по-разному идет работа сознания. Ребенку не нужно там расширяться или там находиться в мышцах, связках. Он занимается гимнастикой. Но это позволяет работать сразу всей семье. Тома вы стали, решили позаниматься, и папа, и мама, дедушка, бабушка, бабушка, и даже, даже мама беременная может позаниматься этой техникой. Это уникально. Вы представляете, что древние даосские техники, которым по две лет, сегодня востребованы как никогда. Мы сегодня используем то, что было создано две лет назад, и это доступно в нашем социуме, с нашими всякими вот приспособлениями, гаджетами, когда в то время этого не существовало. И мы сейчас обращаем внимание на эти техники, потому что они позволяют нам дать здоровье в первую очередь. И здоровье не только себе, а всей семье. А семья – это очень важно. Очень важно – это здоровье семьи, здоровье рода. Если у вас сильный род, то у вас радость и счастье постоянно. Спасибо, что вы были с нами. Буду рад вас всех видеть. До новых встреч. С вами мастер Шао.